Тебе когда-нибудь посвящали стихи, или песни, или маленький рассказик, или с утра дарили цветы, только что срезанные с запахом сказок? Тебе когда-нибудь дарили луну, весь небосвод, а на нем звезды? Или кричали «Тебя я люблю» так, что хотела светить, как солнце? Тебе когда-нибудь шептали в ночи, что ты самое-самое милое сердцу, что в мире во всем есть только ты? И тебя не сравнить ни с одной принцессой, А может, смотрели в твои глаза, Увидеть, как в них зарождается счастье. Я тебя украду. В реальности дня ненадолго никто не заметит. Я погреться хочу у родного огня, Окунуться в любви твоей сети. Я тебя на руках унесу, лишь позволь. Ожиданием томим я сумею. Я хочу у тебя добрать твою боль. И от боли твоей захмелею. Ты владыка моя, я твой преданный раб. Я хочу целовать твои ноги. Я без ласки твоей, как собака, азиат. После долгой студеной дороги Я завыться хочу у тебя на груди. Обнимая и нежно целуя, я засну в волосах твоих. Ты не буди. Я так ждал тебя, сердцем тоскуя. Я любви твоей жажду, пусть даже без слов. Мне без них хорошо, но ты знаешь. Мы с тобой внесемся на крыльях ветров, и в объятиях моих ты растаешь. Я люблю тебя, очень люблю. Ты поверь, мне другой в жизни просто не надо. Пусть распахнута будет всегда твоя дверь. Я приду, если ты будешь рада. Я украду Тебя у всех и в мир чудесный унесу. В людских понятиях это грех, но я от них Тебя спасу. Ты никому так не нужна, как мне, я точно это знаю. Молва людская не важна, я ее мнений не признаю. Я украду Тебя у всех, чтобы устранить судьбу ненастия, чтобы всегда Твой слышать смех от нескончаемого счастья. Мы уплывем от суеты и красоты обыкновенной. Ведь все прекрасные цветы ничто в сравнении со Вселенной. Я украду земли тебя, и унесу бескрайний мир. Я это сделаю любя. Люди скажут, он факир. Тебе для полного блаженства открою тайны своих лорец, даря караты совершенства, что щедро мне дает Творец. Мы очутимся в небесах. Забыв земную человечность, ты убедишься в чудесах. Твоим ногам я брошу вечность. Я к звездам пониму тебя И обрамлю в их яркий свет. Так парень, девушку любя, Вставляет в рамочку портрет. Тебя у всех я украду, Хоть сотни стражей будет бдеть. Другой я способ не найду, Чтобы тобою овладеть. Я украду тебя у всех. Людской молвы я не боюсь, Творец простит мне этот грех. Ему покаюсь, помолюсь. Когда ночная жизнь погрузится в мир снов, украсит небосот присутствием луна, к тебе приду я по дороге из небесных звезд и украду на край вселенной навсегда. Мы пролетим с тобою череду планет, унылых и безжизненных день ото дня. Я проведу тебя через межзвездный лабиринт, туда, где раньше не бывало никогда. В том мире ты откроешь для себя любовь, во всем живом там ощутишь ее дыхание. Потом, поверь, захочешь возвратиться вновь, любви исполнить сокровенные желания. Я покажу тебе. Я украду тебя, любимый мой, у всех. И мы вдвоем с тобой сбежим на небо. Отдаться чувствам не такой уж грех. И пусть земля простит нам это. Я покажу тебе свой дивный край Где нежность и огонь текут, как реки Познаешь ты со мной небесный рай Любовь моя запомнится навеки Закрой глаза, сейчас мы полетим Прикосновения проложат путь умело Мы жаром поцелуев, жажду утолим Расслабься и отдайся страсти смело От губ моих горячих ты дрожишь Кружится голова от слов нескромных Я сегодня украду Тебя у вечности, и судьбу, и жизнь благодарю, что в прекрасной жизни быстротечности слово чувства есть прекрасное люблю. Подарю Тебе садов, полей цветения, красоту заката и луну, утро, тишину и птичье пение. Я тебе родная, подарю. Я сегодня украду Тебя у вечности, и в Твоей руке моя рука, и кольцо, как символ бесконечности. И твой взгляд уносит в облака. Тебя люблю, листва мне тихо шепчут, Тебя люблю, мне ветер говорит, Тебя люблю, и с каждым днем все крепче, Тебя люблю, пусть Бог меня простит, Тебя люблю, и солнце ярче светит, Тебя люблю, и радостнее жить, Тебя люблю и искренне, поверь мне, Тебя люблю и не смогу забыть. Остановлю я бег часов, хотя бы на мгновение, закрою двери на засов и буду с упоением тем наслаждаться, что ты здесь, со мной сегодня рядом. И это чудо, так и есть, другого мне не надо. Я утону в твоих глазах, бездонных, синих-синих, и синих. захочу тебе сказать, ты лучше всех. Красивей, Я украду тебя у всех, пусть осуждают люди. Счастливой быть, то разве грех, а дальше будь, что будет». Можно я тебе приснюсь? Как-нибудь, однажды ночью, Чуть заметно прикоснусь, Понарошку, не воочию, Лишь единственным касанием, Самым ласковым и нежным, Словно ветра колыханием, Легким, утренним, прибрежным, Можно я тебе приснюсь? На минутку, на мгновение, С ветром я в окно ворвусь, И, скрывая нетерпение, Чуть присяду где-то рядом, Разрезая светом тьму, Тебе прельну я взглядом и мечтами обниму. Можно я тебе приснюсь? Я твой сон не потревожу. Осторожно затаюсь. Я на ночь сама похожа. Сяду рядом, тишиною, звездным хрусталем звеня и чудесную волною убаюкаю тебя.